Александр Вертинский, городской сумасшедший. В нашем герцогстве маленьком герцог мудр и строг, он бог, и на троне на стареньком искривляет роток взевок, одеваясь опрятненько, шлет ему сотни от народ. И привычно и ладненько, Жизнь такая течет весь год. В прошлом был один сумасшедший, Может статься совсем больной, Плакал агерцогини, ушедшей За чужой, но вечной весной. Разве жалость была неуместной, Пальцем будто кому грозя, Он скорбел о стране известной что не жить не бежать нельзя доверял другу встречному а потом замолчал пропал рано скоро залечено разъяренный капрал пытал он висел изувеченный изморосью оброс и босс с той поры неотвеченный, Донимает до слез вопрос. Кто он, волею судеб забредший, В нашей дебри закончить срок? Если не городской сумасшедший, Так апостол или пророк? Пусть его не признали люди И не приняли сердцем своим, Ничего, ничего не убудет, Ничего не рассеется в дым.